Как-нибудь и уйти сразу. Ну, а Планить направление. Хорошо. Ну вкус найди все-таки. А я нычку знаю. ее знаете вот здесь в этом углу? Нет, там ты мало увидишь. Я туда потом заеду и буду банан светить. Янычка это полячка? Ну там в дом заезжаешь, короче, там охрененно. О, засветили. Так, ребятки. Я в свету. Здесь стоять. Входи, уходил. Да, убегаю. Они бананы граб. Так, я фактор Я в нычку. Гарифан, а, а ты не сперми? Нет. Откуда сун? У меня на Пьянский гор, похоже. Ага. Не, не, не. Я с Омска. А гора? А. И дал какой у меня обзор и какая мучка. Да, прикольно. Ты светишь, да? Ты, ты куда изо Конечно. Я в дом. Я в домике, да? Я в домике. Боимся арту, ребят. Да, я боимся. А то я молчу, но мы боимся. Особенно Крайслеров касается, мы сразу заходят. Я в свете. В свете Это кто? Я? Крайслер? Ну неудивительно. Ну, Серег, Серег хвались. Здесь, да? здесь на у за камнем стоит и светит как раз. Вот он, видишь, пошел. Это я свечу уже. А вон у Саха у них гоняет, меня ищет. Блохи, да удар пролетели, блин, быстро. Не вкатываем коридор этот не вкатываем. Контрольте мне жопу. Вот эти меня убить хочется. Там тяжелым катится кого кидал в карту. Я, Джухай Стэш, Бураска и еще кто-то был. Даже иногда. А? Нет. Ребята, Лис, забирайте! помогите здесь парни сюда на этот угол арто не кидали по моему здесь много техники серьезно шот добираем шот Левый Бессмертный. Нижний лист Лёв. Ну, блядь, а. Край башни. Чуть не пила. Можно прям в щеколку. Аккуратней, аккуратней. 57 хп, кресле 44, А. Рома, еще назад, назад, Рома, назад, 54. назад, Рома. Рома, назад. Доберем, блядь. Я целый, давайте приветствую. Отсюда, отсюда зайти, каяную отклипануть. Держись, там парни что обеда. Все шотны там, ребят. Дайте поработать полному Мы сейчас запишем. Только живите, вы живите, это сами живите. живите. Стволы сейчас минусовать будут, самых шотных забирать. Вану любому скажите, не ходи, Ваня. Угу. Альфа хорошее пробитие большая. Молодец, Сереж. Да, молодцы.